Всем доброго времени суток, с вами Марина Скади, я астролог, консультирую и обучаю. Сегодня обзор астрологической погоды на неделю 15-21 мая 2023 года, которая будет яркой и позитивной. Уже с понедельника ощущаются изменения в лучшую сторону. Это время решения проблем, расширения и приумножения ресурсов, открытия новых возможностей. Работа будет кипеть и признание ваших заслуг не заставит себя долго ждать. Не упускайте ни одного предложения для дополнительного заработка. 15 мая заканчивается период ретроградности Меркурия. В этот день планета стационарна, что позволяет выйти на старт и правильно начать любой процесс. Эта фаза длится около суток и способствует высокой интенсивности вовлеченности в текущие дела. Гармоничный аспект Нептуна и Марса дает активацию творческих способностей. Люди, связанные с искусством и индустрией красоты, обретают вдохновение. Появляются высокохудожественные замыслы, приходит понимание форм их реализации – 16 мая многие дела получают зеленый свет, жизнь ускоряется, настроение в обществе улучшаются, появляются новые идеи, а импульсивность и напор уступают место внимательному обсуждению. Пришло время структурировать свои мысли и мечты, составить четкие планы действий, поскольку Меркурий директный. Даже небольшой успех в течение этой недели в будущем сделает вашу стартовую площадку более выгодной. Следующий период ретроградности планеты с 23 августа по 15 сентября 2023 года. 16 мая 23 в 2020 по киевскому времени начнется транзит Юпитера по Тельцу, который продолжится до 26 мая 2024 года. Это время создания материальной базы, стабилизации экономики, укрепления фундамента, оформления идей в реальные формы. Вопросы денег, работы, имущества, землевладения и других ресурсов выйдут на первый план в этот период. Юпитер в Тельце задает новые социальные ритмы, менее беспокойные по сравнению с предыдущим годом. Меняются условия жизни, общественные настроения, желания людей. Это время заземления, финансовой стабилизации, обретения некоторой личной стабильности, снижения агрессии, стремления к обретению опоры под ногами. Телец – второй знак зодиака, относится к стихии Земли, характеризует терпение, выносливость, физическую силу. Здесь нет импульсивности и скорости, присущей предыдущему знаку – огненному овну. Некоторая пассивность и консерватизм добродушного тельца немного мешает достижению высоких жизненных целей, зато позволяет обрести комфорт. Но в этот раз, когда Уран и Юпитер перемещаются по тельцу – Энергии планет заставят отказаться от, от устаревших убеждений и выйти за рамки привычного. В ближайшие 12 месяцев потребуется новый подход к деньгам и реализации себя в профессиональной сфере. Старые методы не сработают и приведут только к ухудшению положения на работе и в материальных делах. Аспект соединения Юпитера и Урана произойдет в апреле 2024 года. К этому моменту придется отказаться от старой действительности и перейти к новой реальности через кризисные ситуации, после которых последуют обновления на всех уровнях. Юпитер в Тельце 23-24 года дает необычайные возможности для развития. Увеличение доходов происходит от внедрения новых методов, Поддержки с неожиданной стороны, часто от друзей и единомышленников. Пришло время отказаться от традиционных форм ведения дел. Успеха достигнут те, кто не боится быть оригинальным, кто проявляет изобретательность и стремится объединять людей. Это время реформ и новых политических взглядов против старого и бесперспективного. Интерес к прогрессивным формам организации труда и сила позитивного мышления – посодействуют преобразованием мировоззрением относительно материальных вопросов и партнерских взаимоотношений. Однако в этот период чувство неопределенности и осознание неизбежных скорых перемен приносится многими людьми с большим трудом. Юпитер в Тельце затрагивает материальные интересы, юридические и правовые аспекты владения и управления ресурсами. Это период финансовых споров и конфликтов в борьбе за природные богатства и территории. Однако житейская мудрость и практичность Тельца должна вытеснить агрессию и разрушение в текущих процессах изменения структуры мироустройства. В каждом знаке Зодиака Юпитер находится около года. Перемещаясь по знакам, Юпитер усиливает и масштабирует его качество. Сейчас начинается период прогресса в профессиональных делах, финансовой сфере, имущественных вопросах. Продолжится транзит до 26 мая 2024 года. И в этот период постепенно стабилизируются цены, появится определенность в будущем. Взаимоотношения между людьми во всех сферах общественной жизни будут складываться намного гармоничнее. В 2022 году, в начале 2023, планета находилась в воинственном овне. А транзит Юпитера по земному тельцу расширит стремление к миру, стабильности и безопасности. Отрицательные характеристики тельца, которые усилит Юпитер, это чувство собственничества, ревность, жажда накопительства, которая может перерасти в патологическую жадность. Но необходимо подавлять в себе подобные качества, так как они не приведут ни к чему хорошему и могут даже разрушить существующий жизненный фундамент. В ближайший год работать нужно будет много, но важно помнить о том, что упорство и трудолюбие должно быть подкреплено новыми методиками и подходами, иначе велик риск на первом же шаге и застрять. Начинается благоприятный период для инвестиций в бизнес, недвижимость, землю, зарубежные проекты, а также в те направления деятельности, целью которых является сохранение красоты и здоровья. Юпитер – это газовый гигант, один из самых ярких объектов в нашем небе и самая большая планета в Солнечной системе. Цикл Юпитера – 12 лет. Планета влияет на социальную реализацию и процессы с этим связаны. Предыдущий транзит планеты по Тельцу был в период с 5 июня 2011 до 12 июня 2012 года. Для многих это был год возвышения, обогащения, жизненного комфорта. Телец один из самых спокойных и гармоничных знаков Зодиака, а Юпитер в этом знаке можно представить как рог изобилия. В апреле 2024 года соединение Юпитера и Урана в Тельце. В предыдущие разы такой же аспект был в мае 1858 заключен русско-китайский Айгунский договор и в мае 1941 создание полномасштабного военного альянса между Великобританией и США. Весна 2024 года принесет важные исторические события в развитии человечества, вероятно связанные не с потрясениями, а с воодушевлением и верой в светлое будущее для цивилизованного мира. Украина находится под покровительством Тельца, поэтому ингрессия Юпитера в этот знак окажет положительное влияние на нашу страну. Финансовый успех и благополучие во многом сейчас зависит от способности и готовности приспосабливаться к переменам. Работа в коллективах, осваивание новых современных профессий, сотрудничество и связи с иностранными партнерами способствуют реализации целей и хорошим заработкам. Юпитер в Тельце требует ответственности в решении финансовых вопросов. Это главное правило на ближайшее время. Хорошее время для участия в массовых мероприятиях, организации общественных акций и приобретения навыков, способствующих профессиональному росту. 17 мая напряжение Юпитер-Плутон дает социальные волнения, дискомфорт, так как приходится многое менять в жизни. Смена этапов всегда сопровождается неудобствами, так как приходится подстраиваться под новые реалии. Влияние этого аспекта будет ощущаться до конца мая, постепенно затихая. Но в это время необходимо бороться за свое будущее, смело двигаться навстречу новому, использовать эту мощную энергию для реальных действий. 18 мая гармоничный аспект Солнца-Нептун и Меркурий-Сатурн. Энергетический потенциал дня связан с материальным осуществлением, жизнеутверждением, получением хороших результатов. Благоприятен для воплощения задуманного предпринятия конкретных шагов в направлении реализации целей. 19 мая в 18.53 новолуние в Тельце сбрасывает сложные программы предыдущего лунного месяца. С этого дня будут легче решаться вопросы, и можно будет легче сделать правильный выбор. Новолуние в спокойном, уверенном в себе тельце связано с материальным благополучием, позитивными ожиданиями и переменами к лучшему. Любые дела будут развиваться успешно, если трудиться не покладая рук. Это новолуние обладает мощной положительной энергией. Вселяет уверенность, способствует улучшению самочувствия. 20 мая формируется гармоничный аспект солнце марс но так и не происходит, потому что в 18.32 Марс переходит в знак Льва до 10 июля, а Солнце остается еще в Тельце. Не стоит что-либо начинать в этот день, иначе в процессе развития дел можно будет столкнуться с постоянными срывами планов и другими неприятностями. Марс во Льве поможет раскрыть свои лучшие качества в творческой сфере, закрепить достигнутые результаты, обрести популярность. Это отличное время для инициативных людей, имеющих ясные цели и готовых следовать им. 21 мая очень сильный день. В 10.09 Солнце входит в знак Близнецы и формирует интересную конфигурацию планет-полуповозка с Марсом и Плутоном. Такие взаимодействия планет дают масштабные события, влияют на течение мировых процессов. Коллективная конфигурация полуповозка способствует повышению социальной активности, побуждает людей к действию. Солнце в близнецах привносит легкость в сферу взаимоотношений, дает активность в поиске новых идей и познания новых областей. Негативная сторона транзита состоит в том, что люди склонны работать в режиме многозадачности, а это мешает качественно выполнить хотя бы одно из заданий – нежели их последовательное выполнение. В субботу и воскресенье желательно провести, предоставив событиям возможность разворачиваться без вашего вмешательства. Но наблюдайте внимательно за происходящим. Ловите шансы, но не пытайтесь менять правила игры или идти наперекор обстоятельствам. Все, что делается правильно, делается легко. Процессы будут развиваться наилучшим образом, если ваши интересы не ущемляют интересы других людей. На этом все. Большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Кого интересует личный гороскоп, соляр, долгосрочный астропрогноз, исследование индивидуальной кармической программы, профориентация детей и другие вопросы, пишите, договоримся о времени онлайн-консультации. Благодарю вас за внимание, буду признательна за репост. Подпиш... Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Таким образом, я получаю благодарность от вас за информацию, которую вам предоставляю. Таковы алгоритмы YouTube. Чем больше подписок, лайков, комментариев, тем чаще мое видео рекомендуется к просмотру и в результате быстрее развивается канал. Давайте будем благодарными друг другу, поддерживая баланс в этом мире. До новых встреч и до свидания.